Приветствую, друзья. Хочу представить одного моего ученика, его зовут Иван Мальцев, и он приехал ко мне в гости в Боржуми. Вот Один из немногих, который прошел всю мой капитальный ремонт, детакс программа. У него были свои проблемы, естественно. И он, значит, безуспешно лечился у ортодоксов, официальной медицины, без улучшений. Здесь наша программа детокс, капитальный ремонт, он полностью восстановил свое здоровье. Мало того, наша программа, она не только действует физиологическое лечение на тело. Но у нас есть еще душа и дух. Значит, на четырех э, степенях это уровень значит, э, физиологический, телесный, то есть на форму тела, энергетическая, дальше идет э, э, ментальная и духовная часть. И вот э, Иван преуспел во всех этих сферах. Мало того, у него есть творчество. Когда он восстановил свое здоровье, он хотел поделиться с другими людьми. Родственники, друзья, окружающие люди, они все больные. И он, применяя это, тоже увидел. И это, знаете, как вдохновляет. Он не врач, но он знает больше врачей сотни раз уже. Понимаете? И теперь у него появилась идея воспитывать новое поколение в детских садах. Гениально! Потому что родители неправильно воспитывают. В детских садах губят в школах еще сильнее разрушает здоровье и психику человека. Ну да, он окончил там какой-то институт, и не имеет значения, он теряет здоровье, потому что Здоровье не изучается в мединститутах. И сейчас он настолько продвинулся, потому что у него энтузиазм. Значит, сделал более ста различных детских садов по нашей системе. Система Бориса Уайдова. Капитальный ремонт. Специальное образование тоже. Специальный психолог работает. Как правильно воспитывать детей. Как правильно укладывать спать, как правильно одеваться, что есть, как сочетать пищу, что пить, и так далее, и так далее. И сейчас у него и в Москве, и в Новосибирске, и в Бишкете он открыл, в Сочи, да? – Да, в Сочи. – Да, я предоставляю ему слово, пускай его на себе немножко расскажет вам. Пожалуйста. Друзья, всем привет. Меня зовут Иван Мальцев. Очень приятно, что я сегодня здесь оказался. Я очень воодушевлял, что приехал к Борису Рафаиловичу Вайдову. У меня действительно история такая, что я проходил полностью программу и у Бориса, и у учеников Бориса. Это полностью изменило мою жизнь. То есть я раньше много спал, не было столько энергии, сил, желаний. Когда я прошел программу, я понял, что мои возможности просто удвоились. То есть, утроились, утроились. Да? настолько стало много энергии, что я начал замечать по другим людям, что у них этого нет. У них занижена эндокринная система, органы, щитовидная железа, неправильное питание, движение, они неправильно дышат и даже не видят в чем проблема, а врачи им помочь никак не могут. Я действительно занимаюсь 7 лет уже частными детскими садами, более 100 садов открыл. В 2020 году я полностью применил подход Бориса Рафаиловича Вайдова для наших детских садов. И это меня действительно воодушевило и окрылило, потому что я начал чувствовать не только бизнес и какие-то дела, связанные с деньгами, но я почувствовал в этом свое призвание, потому что когда мы проработали все нюансы, которые касаются здоровья детей, их питания, их ментальность, отношения в кругу, как педагоги относятся к ребятишкам, как они сочетают блюда, в каком порядке принимают пищу, и чтобы в пище было необходимое количество йода, микро-макроэлементов, которые позволяют развивать эндокринную систему, щитовидную железу и тимус, потому что у малышей, у них у всех достаточно сейчас слабый иммунитет, они часто болеют, простывают, и родители не знают как им помочь, они приходят к врачам тем прописывают лекарства, антибиотики какие-то другие таблетки и ребенок при этом продолжает болеть, мы же стараемся восстановить здоровье естественными методами чтобы было правильное питание, воду мы сами очищаем, даем деткам отдельное от питание, не смешиваем, как многие делают Сахарные напитки, компоты, сладкое и несочетаемое. То есть я полностью воодушевлен этой программой и здесь приехал к Борису Рафаэльовичу, чтобы поделиться и своим опытом и также приобрести вот этот самый необходимый бесценный опыт Борису Вайдова, который он накопил в течение всей своей жизни для того, чтобы применять это на практике в своих детских садах. Потому что у нас сейчас за последние полтора года присоединилось 15 партнеров, и мы открыты к сотрудничеству, чтобы открывать детские сады нового формата, которого еще нет в России и тем более в мире, которые бы сочетали и раз... методики развития, и методики оздоровления. И я бы хотел сегодня немного пообщаться, задать тоже вам важные вопросы, которые, я считаю, был... было бы полезно узнать зрителям, родителям для воспитания своих детей, на что стоит обратить внимание в плане здоровья, чтобы ребенок к школе уже был максимально здоров, и у него заложился тот самый необходимый фундамент, который позволит в жизни ему быть успешным и реализовать свой потенциал. Да, тут, понимаете, дело в том, что большинство молодых людей, значит, мужчины, женщины, они уже больны, и поэтому, чтобы зачать здоровых детей, они сами даже не сначала очиститься, восстановить свою энергетику, пройти наш капитальный ремонт, а потом уже зачинать детей. Рождение детей начинается еще далеко до того, как женщина забеременела. Это целая наука, мы будем в дальнейшем об этом говорить. И я против роддомов, потому что в роддоме обязательно покалечит и ребенка, детей, и э, рожениц. Потому что все делается наоборот, неправильно. Но почему в роддоме? Потому что женщина, которая рожает, она боится, у нее страх, что случится. Но как же основная часть человечества родились все дома? Эти роддома появились только в 18-17 веке при Екатерине II. До этого, ну сколько, тысячелетий, люди рождались дома. Да, умирали, некоторые умирали, и сейчас умирают. Никакой разница только в том, что первое можно получить различную инфекцию, там, стрептокохи, золотистый стафилокок и так далее, и так далее. И эту инфекцию никак не уберешь. Это одно то, что надо этот роддом сжечь и построить новый, чтобы убрать эту инфекцию. Но кто этим будет заниматься? Поэтому мы будем об этом говорить. Но если говорить уже о детях, мы теперь все, что делали родители неправильно, нужно создать такие условия, чтобы эти дети, которые рождались в роддомах, постепенно-постепенно восстанавливать их генетическую структуру, потому что ребенок рождается божественной силой, где запечатано в клетках здоровье, счастье, творчество, но все божественное, чтобы он родился не бог бедным, больным и так далее, чтобы он процветал. А для этого нужно хорошая энергии, хорошее здоровье. Вот мы этим сейчас и занимаемся. Вот. И довольно таки успешно. Довольно таки успешно. Что еще хотел спросить? Моя главная задача это чтобы вот программа Бориса Рафаиловича, она максимально была внедрена в наши детские сады. Потому что мы действительно убрали всю химию, которая обычно в интерьере используется, либо моющих чистящих средств, средства уборки, средства стирки, постельное белье, в котором с 5 детям мы используем полулен. Я старался в своей работе максимально привлекать оздоровительные методы. Это и гимнастики, и ЛФК, и занятия на свежем воздухе, и соляная пещера, комната, и специальные мягкие закаливания. То есть я, честно, очень люблю эту программу, потому что я сам ее проходил и исцелял своих близких людей, благодаря вам. Я должен сказать один важный момент для подписчиков канала и для тех, кто смотрит Бориса Рафаилович, что такой методики оздоровления, аналогов ее нету, Потому что она на личном опыте, я понимаю, что... Комплексно меняет человека, подходя с самых разных сторон. Это не только гомеопатия, либо травы, либо какие-то гимнастики, это все в целом. И это позволяет полностью изменить здоровье человека. И тот, кто действительно занимается своим здоровьем, ему стоит изучить и применить на себе данную методику. Представь себе, что мы еще выявляем способности и таланты ребенка, которые родители тоже не понимают и не знают. Зачем родился ребенок? Ну, какие у него там способности? И потом, когда он вырастет, он, допустим, кончит институт и скажет, ну, это не для меня. Он будет ненавидеть свою работу. 90% людей в Америке, я жил 40 лет, 90% американцев едут для того, чтобы прокормить свою семью, чтобы делать деньги. Но они ненавидят свою работу. Чтобы этого не было, надо с самого начала выявлять. По рукам можно... В физиономии можно по астрологически вычислить много вещей. тесты. Совершенно верно. Пойдет ли, вот она выходит замуж или женится, тоже. Какое сочетание? Вот. Все это могут вычислить астрологи, психологи, кто этим занимается. И это целая наука. Вот. Поэтому значит, мы оставим номер телефона. Значит, номер телефона Ивана и все, кто заинтересован, а кто заинтересован, кто не только заинтересован, но имеет возможности, материальной возможности, внедрить в детский сад. Да, данную методику. И тот, кто действительно сторонник здоровой концепции, потому что наша задача это трансформировать детское дошкольное образование в положительном ключе, потому что то, что я видела реально в частных детских садах, как детей кормят, как они используют химию повсюду, хлоркой пахнет в садах, заходишь, просто воняет хлоркой. Да, как? сахарные напитки, кока-кола, севанапа и так далее. То есть это все сокращает жизнь и делает ребенка и взрослого больных. А от того, сколько ребенок в детстве получит любви и внимания, сколько он получит йода необходимого для развития его системы, насколько он будет защищен от вредных ядов и токсин, от этого будет зависеть все его здоровье. И мы в детстве как раз закладываем этот фундамент, чтобы ребенок был максимально реализованным в будущем и был счастливым человеком, здоровым человеком, успешным человеком. Очень буду рад, если вы напишите нам по поводу возможности открытия детского сада. Мы сначала просчитаем вообще формат, возможности. Вот подробно скажи что там уже все готово для спонсора. Да, принципе, и сам спонсор будет получать хорошие деньги, если он любит это дело. Вы можете обратиться к нам через Бориса Рафаиловича Вайдова, И у меня есть семилетний опыт. Больше 100 садов открыто частно на территории России, Казахстана и Киргизии. И мы сможем просчитать для вас финмодель, вложение, окупаемость, необходимые затраты, этапы проекта. И вы воочию сможете увидеть моих партнеров, мои сады, и как это все выглядит. Потому что мы каждой детали уделили... Огромное внимание, и с любовью это сделали, я уверен, что вам понравится. А также должен выразить сегодня огромную просто благодарность Борису Рафаиловичу Вайдову, его ученикам, его системе оздоровления, которая изменила мою жизнь, мое видение и взгляд на бизнес, и позволила мне заниматься любимым делом. Это действительно так, и я в себе вижу энтузиазм, желание развивать дальнейшие программы, которые позволят трансформировать наше общество.